Ночь не отражает цвет, Я закрываю дверь А ты выстраиваешь стены Ждать ответа смысла нет Когда в душе твоей Все одиночество вселенной На темной стороне С тобой обречены жить вечно, где чувство быстро течет, а время бесконечно на темной стороне Луны. Мы живем вчерашним днем, но там нас не найти, а все слова. Открыв глаза вдвоем Пытаемся спастись От ослепляющего завтра На темной стороне луны Где мы с тобой обречены А время бесконечно, На темной стороне луны Где чувство быстро течет, А время бесконечно, На темной стороне. Луны.